Мимо фамилии, отчество. Алексей Сергеевич. Кто он? Командир. Да. Какого? Какой части? 59882. Откуда сам родом? Прям родился родом? Да. да. Можно скачать, где находится? Спасибо. Так, еще раз, да. Я... ты в горке откуда? Давай, блядь, Алтай. Алтайский край. Алтайский край, зовут как имя, фамилия? Анатолий Семикин. Еще раз, блядь. Семикин. Что? Семикин. Севирин? Семикин. Севикин. Ты откуда вас? Липецк. Липецк? Да. Фамилия, имя? Риутин, да. Звание какое? Старший лейтенант. Номер вообще? 12628. Еще раз громко. 12628. Какого хера здесь делаешь? спасал человека. Какого нахер человека ты спасал? Приказали. Ты мразь людей наших да. валишь, пидор! Да. Да. Этот этого человека завидели, ребята. Вот этот человек еще у нас в Харьков города ебашут, блядь! Ты кто? Звание? Вилитель, Фамилия? Спасатель. Спасатель. Звание? Капитан. Капитан? Капитан чего? Поисковая часть 75-390. Место дислокации. Ростовская область, город Миллерово. А где находишься сейчас? И Страна это... какая, блядь? Украина. Что здесь делаем, парни? Приказали лететь. Кто По... приказал? Фамилия, имя командира. Кто приказал? Кто отдал приказ? Подполковник Саид Баталов. Подполковник, фамилия еще раз. Саид? Саид Баталов. Саид? Саид Баталов. Саид Баталов. Это что, блядь? Чувак мяки нахуй, зачем?